Как выйти из операционного бизнеса и начать жить? Всем привет, друзья! Все из вас не раз хватали за голову в процессе понимания финансовой отчетности, сколько нужно вести всего, чтобы она у вас появилась. Особенно в масштабируемом бизнесе. Особенно, если у тебя нет спиной финансового образования, а лишь есть идея, энергия, там, средства для реализации. Сегодня мы разберем все нюансы и погрузимся в такую новую для России тему, как финансовый сорсинг и необходимость финансового директора. Подпишись на канал, прежде чем мы приступим. Меня зовут Николай Ишин. Итак, зачем нужен финансовый директор? Первое, что невозможно не обозначить, это увеличение чистой прибыли бизнеса, вход от рутинного операционного управления, также масштабирование своего бизнеса, своего дела. За этим кроется нововведение порядка в бизнесе, помощь в принятии выгодных управленческих решений, разработка индивидуального плана, координация процесса по выводу собственника из операционного управления. Финансовый директор буквально становится стратегом, он направляет в наиболее выгодную директиву, он указывает, на чем необходимо скорректировать внимание также он помогает справиться с эмоциональными качелями. Без этого всего произойдет внутреннее перегорание собственника, оно нам, собственно, не нужно. После этого, как финансовый директор наведет порядок, он составит четкий план по увеличению прибыли в бизнесе, а собственник избавится от рутины, появится дополне, ну, доверенное лицо, в котором вы начнете реализовывать как цели компании, как ваши собственные личные цели, а ваша прибыль начнет расти. Сейчас я обучаю финансовых директоров и активно, активно развиваю услугу финансового директора на аутсорсе. В то же время я и сам финансовый директор, я имею четкую структуру, четкий план, да, которую, которую придерживают своей компании и которую предлагают нашим клиентам. Первое. Мы строим действительно эффективную систему управления вашим бизнесом, благодаря чему устраивается там, управленческая политика, основанная на цифрах от и до. Составляем ДДС, ведем, ну, берем его на себя. Второе. Предоставляем постоянные цифры, отчеты. Это позволяет вам принять верное решение на основе конкретных цифр, которые положительно повлияет на чистую прибыль вашей компании. Третий момент. Мы отправим в прошлое кассовый разрыв сделаем так чтобы их не было системно с помощью естественно платежного календаря четвертое мы фокусируем предпринимателя на выполнении конкретных задач подбираем необходимый рост и там движение к нему на еженедельной основе проработаем ваши личные финансы чтобы вы могли связать это с прибылью компании шестое время тайм-менеджмента да и снова мы к нему приходим действительно это основополагающее звено в нашей ситуации мы разберем ваши незавершенки и седьмое включительно каждую неделю мы будем проверять монитор до да, вашего функционала чтобы в итоге делегировать их на сотрудника, чтобы более эффективно выстроить организационную структуру вашей компании. Все сказанное выше – это лучшее, что может предложить вам финансовый директор. Вообще, множество моих партнеров, просто моих знакомых предпринимателей, талантливо да, выводят там свои продукты на рынок. Они сталкиваются лишь с одной, но очень сложной жирающим время штуки, нервы, да, там это страх цифры, масштабирование, да, компании Эта вся штука съедает 80% вашего времени, когда тебе нужно сводить данные, да, то есть несколько торговых точек, франшиз. Не зря, например, Додо Пицца считается каким-то новатором на рынке, хотя вообще не продукт, да, там не по рецептам, а именно из-за крутейшей системы электронного учета, то есть разработаны специально для своей сети пиццерий, и при этом, я уверен, грамотные финансисты тоже приложили к этому руку. Но не всем бить Додо Пицца и не всем создавать 1С, у каждого там свой путь, Выгодно работать с финансовым директором – это факт. Только потому что найти грамотных сотрудников, да, там, обучать их, их, проверять, вообще непонятно. Выполнять свои там, бухгалтерские обязанности, но не анализирует э, прибыль, да, не пытается сделать ее больше. Ну, в общем, нет прогноза, да, какое направление убрать, какое дополнить. Конечно, есть вариант нанимать отдельного человека на эту должность, который, вроде бы, будет э, ну, до конца там, спасать вашу компанию, ведь он там, управляющий в должности там, финансового директора. Однако финансовый директор хочет идти на зарплату 300 тысяч рублей в месяц. Работодатели с горем попал дают ему 140 тысяч в месяц и это все не считая налогов, входа в должность и вообще гарантии, что у вас вообще появится хоть какая-то управленческая отчетность. По факту может случиться такая история, что вы платите полгода зарплату плюс дополнительные сервисы, программирование, обучение, да, а потом рискуете расстаться с крутым финансовым директором. Такой пример был у меня из практики. Почему, собственно, я этим начал заниматься? И говорю вообще этой идеей, что интересно, чтобы нам платили деньги просто там не за разовую услугу, а гораздо лучше, когда мы будем работать в паре, да, там извлекать максимальную выгоду да, там, ну, годами, да, например, вознаграждение за результат, не за должность. Да, там, в любой момент нас может там, рассудить управленческий учет, что конкретно мы сделали, чтобы называть себя профессионалами и предложить уже сейчас там сотрудничество. За пять лет работы мы внедрили более 300 управленческих учетов там, в 300 компаний, провели обучающие мероприятия, которые уже прошли там более 5000 человек, это все предприниматели. Составили, там, спрогнозировали более 5000 финансовых моделей. Скажете, ну да, это все хорошо. Хорошо, а что там по результату, да, там вы ну, получаете. Рассказываю про конкретные кейсы. Долгое время работали, продолжаем работать с Эриком Шамгуновым. Вот на, на момент сотрудничества э, был, были клининговые компании, да, там экспресс клинг с оборотом 2 миллиона рублей, чистая прибыль 100 тысяч. У него было там три компании, и он просто с ума сходил от того, что нужно ему делать, да, там в своей работе. Работы было очень много. Он тратил более там 70 часов в неделю, да, там стресс, там недосып, времени там на семью не хватает. Он приходит домой, когда дети уже спят, денег не хватает соры там скандалы там партнерами вообще непонятки какие-то понятно какая ответственность на каких партнеров жизнь война да хотя вроде клиентская база процесс отлажен там компания существует уже давно так и мы понимаем прекрасно вот эту боль да у предпринимателей у нас в России да так плотно там в головах засело что нужно вообще все в бизнесе держать там жестким контролем своим личным контролем скорее всего конечно из-за этого просто этот бизнес там потерять но это там тема другого ролика да там вход да, этот допустим в Соединенных Штатах он более развит, да там делегирован финансовый. Да, у них там стоят на первом плане да, там, ну, достаточно жестко. Так в чем же у Эрика была проблема и как мы могли помочь ее решить? Все на самом деле оказалось ожидаемо просто, естественно, там, выделял по 60 часов в неделю да, этот кипыш, который рождался из отсутствия управления и управленческого учета. В таких условиях очень сложно успевать планировать масштабирование компании и думать над ее развитием. Мы всего лишь разработали, ну, взяли на себя отчетность и смогли помочь в разработке финансовой модели, которая лишь по одной компании принесла доход в 5 раз больше, ну, почти прибыли, чем было на, на этот момент у, ну сразу у трех компаний. Если конкретно, то через два месяца после нашей совместной работы мы вышли с Эриком на 500 тысяч чистой прибыли. Мы увеличили обороты до трех с половиной миллионов рублей, но, что самое важное, он стал тратить на работу 8 часов взамен 70 и смог наконец-то спокойно заниматься стратегическим управлением и делегированием. Другой примет, мы работали с Семеном а, в нише да, систем автоматизации, бизнес-процессов, внедрения CRM и ERP-систем. Это очень крутой и полезный IT-бизнес, у него очень много клиентов очень много продаж и продажи идут на ура но чтобы продавать и охватывать новые сегменты нужно время да там ему не хватало времени в навыках юридических финансовых, чтобы решать эти постоянные проблемы мы начали с 250 чистой прибыли и за два месяца нашей работы мы увеличили ее до 750 то есть в три раза опять же благодаря чему благодаря тому что Семен избавился да там от рутины за счет делегирования стал заниматься более интересными задачами ориентирования на прибыль стал ну, открывать новые направления вы спросите зачем нужны там вы да там если можно нанять бухгалтера да бухгалтер тоже занимается цифрами но не решает совсем другие ну, вопросы его обязаны защитить вас от налоговых штрафов да там и проблем с государством а бухгалтер никогда не скажет сколько прибыли вы заработали сколько вашей компании да там чего увеличить да там как начать чего делать в отличие от финансового директора который управляет всеми деньгами компании прогнозирует кассы разрыва анализирует данные по сути ну, по сути, становится вашей, там, правой рукой. Еще раз повторяюсь, мы всегда, там, работаем с конкретными цифрами, там, не обещаем золотых гор только, чтобы вы, там, заплатили нам деньги. Вы лишь показываем, что нужно держать, там, в процессе, в руках, да, там, чтобы вы более эффективно управляли своей компанией. Ну, мы используем, там, наш многолетний опыт, да, уже с этим делом. Всегда сможете посмотреть финансовый отчет, отчет по и убыткам, да, там, и сказать, что финансовый директор очень даже причем к этой прибыли, и что вы сможете вообще всем все заплатить, и что вы еще и развиваете, да, свою компанию надеюсь у меня получилось донести что-то новое в этом ролике больше контента вы можете найти по ссылке в описании пишем занимательные статьи мы ведем инстаграм, туда тоже заходите за полезной информацией спасибо что досмотрел видео до конца подписывайся обязательно на канал ставь лайк нажимай на колокольчик чтобы не пропустить новое полезное видео также оставайся на моем канале заходи туда там есть куча полезного видео очень много контента да там полезных материалов также если тебя заинтересовала услуг «Финансовый директор» на аутсорсе, заходи в описании видео, там обязательно будет ссылка, где ты можешь оставить заявку, и мы с тобой обязательно свяжемся. До новых встреч, друзья!